Я бизнесмен, у меня небольшой семейный бизнес. Я обратился к Насте с запросом, как мне увеличить прибыль в два раза. То есть я просто ну, не вижу путей, как увеличить, как, как расшириться. Вот Настя провела со мной стратегическую сессию, в ходе которой я понял, что она может мне помочь реально. Поэтому я купил ее программу. Вот и будем сейчас действовать. Большое спасибо тебе, Настя. Благодарю, благодарю.